Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня говорим про Шибаину, которая выросла почти на 50% за сутки. При этом остальной крипторынок абсолютно никак не двигается, он либо падает, либо стоит на месте. И только лишь Шибаину уже на 60% процентов почти выросла за 24 часа. Что же происходит? В чем заключается причина? Может быть Илон Маск... Нет. Сегодня я расскажу тебе, почему Шиба-Ину так выросла за последние сутки. Неделю назад появилась петиция о том, чтобы Робин Гуд залистил Шиба-Ину. В прошлый раз, когда Робин Гуд залистил Доги тот неплохо так подрос. Поэтому неудивительно, что так называемая армия Шиба-Ину желает листинга. Интересно то, что эта петиция набрала 250 тысяч подписей. Цифра поражает сознание, и цель в 300 тысяч подписей уже не кажется такой недостижимой. Безусловно, листинг Шиба-Ину на Робин Гуд может оказаться большим событием для этой монеты, потому что... Что когда робин гуд добавил доги его цена тоже выросла почему мы об этом говорим потому что сегодня появилась информация о том что робин гуд изучает шиба Inu, в том числе и на предмет того подходит ли она для листинга на свою торговую площадку это и есть основной причиной почему Shiba Inu так растет слухи о листинге Shiba на робин гуд ходили уже давно но теперь намеков на этот листинг становится еще больше так например робин гуд опубликовал список криптовалют и попросил ответить какую из этих монет люди покупали в последние три месяца криптовалюты которая интересует робин гуд это кардана xrp dash эфириум Догикоин, Салана, bitcoin лайткоин тезер и наконец-таки shiba inu похоже что слухи могут оказаться правдой и я думаю что они действительно добавят shiba inu и мотивация у них совершенно банальная финансовая Давай вспомним их отчет за второй квартал после того, как они залистили Dogecoin. Тогда Робин Гуд сообщил, что это решение значительно увеличило их доходы за второй квартал. Доги это 62% дохода от торговли криптовалютой для Робин Гуда за второй квартал 2021 года. Когда Робин Гуд залистил Доги он привлек прежде всего миллениалов, которые в большинстве покупали именно Доги Coin. Не биткоин, не эфириум, а именно Доги Поэтому добавят ли они шифр? Либо, зная, что те же миллениалы очень хотят также зайти и в нее с помощью приложения Robin Good, думаю, они не смогут отказать себе в таком удовольствии. Конечно, этот опрос, а также эта информация еще не является стопроцентной гарантией того, что они это сделают, что они добавят Шиба-Ину на Робин Гуд. Этот листинг таки будет, как раз таки по финансовым соображениям. Робин Гуд тоже хочет использовать ситуацию и получить свою прибыль, так же как и в случае с Доги Итак, вот почему и растет Шиба-Ину, тот редкий случай, когда Илон Маск не имеет к этому никакого отношения. Теперь я хочу обсудить еще одну важную тему. Стоит ли продавать свои мемные криптовалюты, такие как, например, DoggyCoin, и переходить в Shiba Inu, раз она оказалась не совсем шуточной криптовалютой теперь. Скорее всего, большинство людей, которые смотрят мой канал, не владеют мемными криптовалютами, потому что я не особо в восторге от таких монет, и ты об этом знаешь. Но также я понимаю, что многие люди в этом мире наоборот, в полнейшем восторге от них, а значит, эти монеты имеют право на существование. К тому же, Shiba Inu, как оказалось, даже имеют какие-то способы использования и сервисы, как, например, децентрализованная биржа ShibaSwap. Кстати, заметь, что за сутки объемы торговли на этой бирже выросли почти в три раза, с 38 миллионов долларов до 100 миллионов долларов, что тоже повлияло на рост цены Shiba Inu за последние сутки. Очевидно же, Shiba Inu уже не совсем мемная криптовалюта, как она была изначально. Очевидно же, Shiba Inu уже не совсем шуточная криптовалюта, какой она была изначально. Она стремится к тому, чтобы стать чем-то полезным, у нее даже есть децентрализованная биржа, как у Ethereum, Binance и других. Чему это я? В комментариях я видел вопросы: стоит ли продавать, например, Dogecoin за Shiba Inu? Я бы этого не делал. Я бы держал и Dogecoin, и Shiba Inu. Хотя Shiba Inu и лучше Dogecoinа, ведь Dogecoin слишком централизован, а у Shiba Inu есть такие сервисы, как децентрализованная биржа. Все-таки диверсификация важна. Многих смущает большое предложение монет Shiba Inu. Один квадралион монет общего предложения. Не того, что в обороте а именно общего потенциально возможного я думаю что они сделали так чтобы привлечь как можно больше людей своей невероятно низкой стоимостью но интересно вот что на самом деле этот квадраллион монет уже давно как минимум в два раза меньше почему потому что половину предложения получил виталик бутери на чем мы уже говорили затем виталик уничтожил 90 процентов полученного предложения шиба и но отправив их на несуществующий адрес а остальные 10 процентов жертвовал на благотворительность. Поэтому общее предложение Шиба-Ину как минимум уменьшилось на то число, которое сжег Виталик Бутерин. А это половина предложения. Половина предложения Шиба-Ину просто-напросто исчезла навсегда из-за Виталика Бутерина. Еще одна разница между Шиба-Иной и Дугикоином заключается в том, что Dogecoin ⁇ это очень централизованная криптовалюта. Посмотри на список самых богатых кошельков Dogecoin. Мы видим, что единственный кошелек Dogecoin владеет почти одной третью всех Dogecoin. Это невероятная централизация. Почти 30% Dogecoin принадлежат одному кошельку. Кроме этого, есть еще хорошая новость в том, что 10 дней назад Шибаину выступила с объявлением, в котором представила новый механизм сжигания предложений. Виталик Бутерин уже сжег почти половину предложения, а теперь Шиба-Ину сама думает, как сделать себя еще более дефляционной. Они даже думают над таким способом, как переименование своих NFT. Если ты захочешь поменять название своего NFT, это приведет к сжиганию какого-то количества Shiba Inu. Интересный способ, не так ли? Также они думают, как реализовать сжигание Shiba Inu при обычных транзакциях. Точно так же, как это сейчас происходит с эфириумом. Конечно, сжигание монет сделало эфириум дефляционным активом. И когда Shiba Inu полностью реализует механизм сжигания своих монет, она тоже станет дефляционной, как эфир. И последний вопрос я задам уже тебе, и надеюсь ты напишешь ответ в комментариях. После всего этого, ты до сих пор думаешь, что Шибаину является мемной криптовалютой? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.